Планируйте ремонт в ванной комнате только до 15 января. Скидки на испанскую плитку до 25%. Магазин кафели и плитки Априму. Город Махачкала. Улица Батырая, 167. Район Анжи Базара. Телефон 8-963-383-83-64.